Фотолитография внешних слоев. Процесс фотолитографии внешних слоев печатной платы состоит из нескольких этапов. На первом этапе используются установки для подготовки поверхности.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 На следующем этапе заготовки печатных плат передаются на линию ламинирования. Данный процесс происходит автоматически. Заготовки последовательно проходят следующие операции. Очистка, подогрев, ламинирование, доламинирование, охлаждение. Далее они собираются в кассету и передаются на экспонирование.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 Перед проявлением с заготовок снимается защитная пленка, которая предохраняла фоторезист от повреждений. Данный процесс происходит в растворе соды. Участки фоторезиста, которые не подвергались экспонированию, растворяются в проявочном растворе, открывая отверстие и топологию для осаждения гальванической меди. После контроля качества заготовки передаются на участок гальванического меднения.